Бедный. Хочешь недорогую прокачечку на свой аккаунт? Или хочешь, чтобы твой аккаунт украли криминальные люди из группы РНТ? Хочешь! У нас в группе ты найдешь разнообразные товары, такие которые ты не найдешь нигде. Цены довольно сладкие и вкусные. И если ты не гаммасек, зайди в группу за 10 сек. Или мы серьезно украдем твой аккаунт, человек трайхард. Ссылка будет где? В описании. Сегодня. Вы увидите всю сущность GTA игроков, как эти люди переобуваются, лицемерят и чутка про мой панчлайн с Ева. Довольно показательный пример. И сразу вас попрошу поставить лайк и желательно набрать под этим видео 500. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Вокруг да около не буду ходить, а сразу к теме. В нашем любимом GTA комьюнити есть много типов игроков. Основа из них. Ванаби, score Скорплееры. Про первых двух уже тысячу раз было сказано, сразу к третьим. Весь мусор, лицемерие, гадости, военка, база, его за бесплатно, программа GTA Хах, программа Киданс, фремот, орбиталка, макросы, 1.0 маму трахал, скам... Юху, это все скорплееры. Тут я их хочу разделить на подгруппы. Есть нормальные ребята, которые останавливаются только на шутках и рофлах. Все шутейки упираются в то, что я тебя трахну, я тебя тоналю, пойдем в военку, я тебя покекаю. В общем, гейские шутки и все, что с этим связано. Я топ игрок. Это другая стадия развития трайхард игрока, уже посерьезнее. Но не так критично, как последняя стадия. Все от первого. Только в обиход уже идет цель морально подавить человека и показать свое превосходство над. Дни. Не исключается обман в своих целях, любят покупать альт-аккаунты для рипов с орбиталки. Также могут втираться в доверие людям, своим врагам, а потом использовать информацию для своих нужд. Настроение у них зависит от сегодняшней игры. Лицемерие как цель жизни. Это последняя стадия развития. Эти люди тотально убеждены в своей правоте, спорить с ними бессмысленно. Лицемерие и вранье часть них, переобуваться их все. Желаю вам показать сущность гиташников на примере с Ева. Возвращаемся на 1 октября 2020 года, видим, у меня в группе был пост, Ева вернули. Отматываем еще чуть-чуть на середину сентября, все шарящие начали об этом говорить. Я списался с одним, со вторым, в итоге этот став мне дал совершенно другой человек. Первые два мне начали говорить, ну я как бы это нашел, чуть ли не придумал, мне нельзя разглашать инфу, давай Карем заплати. Я такой, сколько? Ценник был назван в 500 рублей, я такой... Ладно. И на следующий день папочка у меня уже была на рабочем столе, как полагается, за бесплатно. Но про 500 рублей я не забыл. Нееет, нет. Честно вам скажу, была у меня идея заработать на этом деньги. В разгар всей движухи, еще в октябре-ноябре. Но я выбрал вариант посмотреть, а как будут действовать эти люди и что в итоге получится. Прошло много времени, кто искал, тот нашел Ева в открытом доступе. В то же время я думаю, хм, но время для моих приколов. 25 января я добавляю товар в группу. Разблокировка Ева за 500 рублей. Продал его двум людям. Уже 1000 рублей на пиво есть. Нормально. Вот недавно выложил видео и сказал, что цена за Ева теперь 200 рублей. Тут началось самое интересное. Кто громче всех кричал? Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Как сломал, на этом не успокоился. Нет, заходит в комментарии и пишет. Он продает бесплатную программу. Затем после данных слов взял и локтем себе ударил солнечное сплетение. У него началось внутреннее кровоизлияние. И перед смертью говорит. "Эта программа бесплатная. С таким понтом, что в натуре эта программа бесплатная. Из зависти и в попытках самому заработать на ней. Ладно, после видео Евы купили еще человек 10. Плюс 2000 рублей. Итого 3000 рублей я заработал на этом Еве. Простите, если трахнул. И чтобы окончательно поставить точку с этим Ева, сейчас внимательно наблюдайте, что будет происходить на экране. И воспринимайте сегодняшнюю дату, как возвращение легкого путя в GTA Online. И после того, как вы просмотрите данный фрагмент, тут буквально минута, заходите в закрепленный комментарий и читайте своего рода пост. Там будут буквы, которые тоже важны. Все, наблюдайте, смотрите и... Ставьте лайк, как я сказал в начале, надо 500 набрать. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И подписывайтесь на группу РНТ. И можете мне денег на пиво скинуть, но это уже совсем другой разговор. Всем удачи и приятной игры. Southern, I don't try nobody to the trigger call up the gang and they come and get me a river, give you a Bad and bougie, bad, cooking up with a Uzi. My niggas savage, roofers. We got to too. My bitch is bad and bougie, bad, cooking up with a Uzi.